ворон придуривается опять помогать надо натянул уздечку приехали там мы с ним на солонец завезли вот этой соли про которую я говорил Всё, научился вставать еще и лежа траву ест <coughs> дорогой наткнулись на лежки осиха у двумя лосятами скорее всего или несколько дней в одном месте просто лежало <coughs> следов довольно много и ввиду травы помятой признаков километра два с половиной отсюда еще наткнулись на следы пребывания кабана я почему-то рассчитывал что он сюда приходил но его тут не было а тут пахнет ихними гостинцами которые я им прошлый раз привез так что где-то кабан на подходе Мог тормознуть тут тоже в полутора километрах еще отсюда. В одном месте. А может это он как отсюда тогда шел И зашел туда, где вот сегодня я наткнулся на следы. Потому что целая тропа набита. Целая тропа. Тут он муравьи здоровые. Черные здоровые муравьи. На соли тоже выросли, тоже она им нравится наверное или всяких жучков ловят ходят и сейчас дорога еще козлу подъехали не знаю он как до ворона наверно даже ближе тут метров 10 лежал под кустом в общем я уже мимо его проехала смотрю голову поворачиваю лежит голова торчит из травы сначала первым-то делом думал маленький козленок чего ты опять здесь запутался потом смотрю рожки думаю как у маленького козленка уже рожки и в общем пока я эту процедуру в голове все прокручивал потом Понял, что все-таки большой козлик лежит. Ну там отростка 2, наверное, у него. Или три маленьких так толком не успел разглядеть. Лежа, ушами хлопает, пауток много вокруг него летает. То ли жужжание такое ему мешало нас услышать раньше. Все, этот запутался. Ну-ка назад. Бывает, путается. Ружание, в общем, такое, наверное, мешало нас услышать, что мы подъехали к нему так близко, как ломанется потом в сторону бежать. И убежал. Вот так вот. Сейчас поедем домой. Время к обеду. Движется сейчас полутов еще больше будет. Там ворон хоть в озере будет привязанный. Ходит камыш и ест. Вот где купается. Как-то вот так. Казани, не, Казани не пойму. Вроде каза. Вроде там козленок ее сосет. Блин, мыши мешают. Вот слева козленок. Назад. Два штуки выскочили козленка, трава высоченная. Пока камеру доставал, хотел поснимать, они в разные стороны разбежались. Одного пошел посмотрел, так и не увидел. Я сейчас стою за, за кустом, получится ближе, нет, подойти. Я вот в такой синий куртке. все-таки чтобы камыша поменьше мешала что получится получится нет нет надо мне уже дальше ехать Не получилось у меня подкрой меня мамка увидала шла прям ко мне сюда остался вот куст и до нее тут метров наверно 15 я думал она дальше прошла вот, где мы выше остался не знаю малюсенький трогать я его не буду сейчас сфотографирую быстренько Не, оставлю вот он красавчик маленький еще совсем чтобы мама не волновалась да быстренько быстренько покину ну в общем вот так вот тут Получилось заснять на 4 зленочка. Ну все, покидаю я его быстренько. Сейчас шаги сосчитаю. Один до него. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать шагов было. И ветра практически нет. Ветер бы был бы. Еще бы, наверное, подошел все-таки. Тут он, камыш, даже практически вообще не шевелится. Ну вот так вот, тут вот, интересно. Мама волнуется. Вокруг бегает, лает. Ну, запахов я там сильных не оставил. Вокруг него я не топтался. Как вот в метре тормознул. Так и все. Ну а что будет еще интересное? включусь это у меня тут солонец на котором Васиха весной была эту ловушку я забрал на 4 дня никого здесь нет увезу его в другое место нашел еще одно место надо понаблюдать вот. грибы червивые Пахнет маленько грибом, да ворон, пахнет грибом, ну все, что будет еще включусь, если лосят еще найдем, да, поедем в лосиное место.